Я всех приветствую на своем канале. Для любителей лайткоина я предлагаю вот такой кран. Называется он Crypto143.top. Здесь э, без таймера вам дают 5099 сатоши сразу на Faucet Bay. Как видите, баланс еще есть. Э, у меня осталось только 6 возможностей получить эти сатоши. Ну, чтобы не удлинять видео, э, я хочу сразу показать, что вы, когда сюда зайдете, то вот здесь, вот здесь, у вас э, будет написано, чтобы вы прошли шотлинку для того, чтобы подтвердить, что вы человек. Вот. Будет написано на английском языке, просто нажимаете сюда и проходите шотлинку. Я уже прошла, чтобы не затягивать видео. Потом, далее, вот сюда вы вставляете свой... С Pay, Litecoin, кошелек с Faused Pitecoin. Кошелек с FaustetPay. Потом нажимаете Я не робот и проходите вот эту капчу. Значит, здесь черта Х черта. Значит, 0, 0х0. Вот. Это первое. Теперь 0 xx 0x. 00x00x и сюда ждем пять секунд нажимаем get reward и вот пишут что переведено на falsedp проверяем falsedp сейчас я об... вот видите у меня уже один раз получено сейчас я обновлю страничку как видите я два раза уже получила по 5099 так переходим обратно на кран тут немножко надо подождать то есть сразу не надо переходить И даже есть реферальная ссылка которая у меня будет под видео да вот такая большая большая ссылочка Это, чтобы вы видели где брать реферальные ссылки если хотите ее может можно уменьшить Итак, ребята вот на этом все Желаю вам удачи, больших заработков и, конечно, здоровья!